Здравствуйте, дорогие родители. Меня зовут Ева. Я являюсь венка третьего курса МГПУ Московского городского педагогического университета. И начнем с того, что я считаю языковые лагеря идеальным местом для раскрытия потенциала ребенка и его максимального погружения в среду языка и культуры. И... Самый лучший вариант внедрения происходит, конечно же, через различные игры и забавы, поэтому сразу же сообщаем вам, что Пеппи богат на подобного рода события, и здесь детки смогут влюбляться в английский язык весело, с легкостью, интересом и непринужденно. Мы же со своей стороны постараемся делать все возможное, чтобы обеспечить позитивное, душевное и познавательное времяпровождение детям, дать им неиссякаемый запас энергии и мотивацию говорить на английском языке, а также постараемся сделать их нахождение в лагере максимально развлекательным и запоминающимся. Так что ждем вас!